Всем привет, с вами канал Ресурсы Факт, сейчас на Prado 150 будем полировать кузов. Тачки уже 9 лет, один раз только полировалась, через 2 года после покупки. Мы смотрим, по кузу много царапин, сейчас мы отполируем все как положено, по всем стандартам и посмотрим, как у нас получилось. Сейчас солнышко, как раз-то все царапины и косячки видны. Вот эти царапины оставила собака. Посмотрим, полировка уберет их или нет. Вот тоже относительно глубокие царапины. Также отполируем фары. Смотрите, когда я купил новые, буквально через два года я покрыл бронировочной пленочкой. Были уже заточенные лекалы под 150 прадик но не на всю фару и там где покрыта пленочкой она, если снять, им будет практически как новая ну считайте, что новая фара там где не покрыта пленкой, фара помутнела и потеряла внешний вид так что отполируем и посмотрим как получилось помутнели зеркала заднего вида вот такие вот лопухи у нас практически матовые. И также поворотник тоже отполируем. Пленочкой я не делал, только фары и туманки. Кстати, жалею. Сейчас бы, если бы я взял с нуля тачку, однозначно фары туманки. Только полностью закатал бы. И лопухи. Еще сделал там, где ручки. Так как, когда берешься там ногтями по-любому, Особенно женщины вот это все уничтожают. Полировалось два раза. И чтобы не дойти до момента покраски, быстренько успел закатал бронировочной пленочкой. Ну, сейчас все нормально, как бы пленочка на себя все берет. Перейдем к полировке. Юрик, с чего начнем? Братан, полировка будет три этапа: жесткий, средний, мягкий круг, три пасты. Ну, как бы, блин, используем не самый дорогой материал. С В принципе, круги, блин, ну на один заход подходят. Паста у нас нормальная, рука и Кох. Начинаем полировать с крыши. Да. Юр, первая паста у нас идет, самая жесткая, Жесткая, да? чтобы убрать глубокие царапки, и всякие такие, блин, которые царапки, нам обязательно надо использовать первый номер пасты. То есть э, жесткую пасту и, жесткую, э, и жесткий круг. И жесткий круг. Да, используем мы для этого Коха 9. Но в принципе, как посоветовал нам Дима, это, блядь, мега паста, поэтому... Будем пробовать. Сейчас попробуем и проверим. Я думаю, для этого для черного цвета пойдет. Чуток у нас неудобно, ну ничего. Поэтому крышу капот надо делать первыми. Небольшой участок на крыше сделали Есть еще глубокие царапины Но они убирают с помощью замывки Замывать мы не будем Так как на крыше небольшое количество лака Есть вероятность, что мы просто да. протрем лак да, да, да. Поэтому полируем без замывки и, идем дальше по крыше, делаем всю крышу Пока у нас первым Жека, у нас первым стоит крыша-капот Все, у нас остальное пока ничего не едет Мы должны это сделать, почему? Потому что, блядь, это самые сложные детали, понял? Самые большие и самые, блядь, сложные Самые неудобные, блядь Сидеть надо вот такие крохи бля. Поэтому их надо сделать в первую очередь Чтобы потом не заебаться Work, jerk, life, alive, на крыше будем использовать два номера так как немного лака и уже машине 9 лет и есть вероятность, что мы просто протрем лак до краски или до грунтовки так что рисковать не будем насколько сможем убрать царапины настолько и сделаем Скажи, сейчас стирается какой-то слой лака? Микрослой. Микро. Смотри, Жека, почему используем ну машинку эксцентриковую? Потому что роторная машинка полирует за счет нагревания. Есть вероятность, что мы на ребрах, на всякой фигне можем протереться То есть там это сильно сложный процесс Она оставляет много голограмм Эта же машинка работает за счет вибрации Понял? И она не нагревает это настолько Она работает за счет своего вращения Ну и поэтому и она быстрее немножко И не так опасна Первым номером мы убираем всякую грязь с машины, все, что есть, ну, все, чтобы делать благокрасную, то есть грубое полируе, убираем всякие шметики. А в итоге сейчас вторым номером сделаем ей уже то, что доктор прописал. Заводской лак тяжелее полировать, чем обыкновенный, ну, чем покрашенный. А объясни, не по... Я не знаю, правда, я не знаю, почему-то. Юра, скажи, а вот ты сейчас полировал, ты говоришь, скатывается. Да, полироль скатывается. Вот смотри. Именно с заводского лака. Именно да? с заводского. Ни на одной покрашенной детали даже нет. Даже если ты керамикой красишь, так не бывает. А тут вот так происходит. Я не понимаю, почему. Я сколько пытался понять, но если только ты попадаешь в заводская деталь, самого самого матового когда красишь переходом Делаешь переходы, несовместимость лаков Первым номером, то есть грубой полироли, мы прошли крышу а теперь Максимально будем... убрали царапки А теперь мы лайтово наводим блеск Переходим ко второй полироли Да, используем рупус И тоже рупус белый круг Белый круг, то есть он средней жесткости, жесткости, да, жесткости да, да, да. Второй слой наносим и посмотрим результат Нужно ли наносить третий слой Обязательно очень аккуратно Со всеми ребрами Потому что любое ребро А тем более если машина не крашенная Протереться можно в 2 секунды Поэтому очень аккуратно И на ребрах роторную машинку Желательно не использовать Совет по поводу полировки еще там закинь пару словечек. Словечек, ну не знаю, что закинуть, но то, что есть разница между полировкой пластмассовых деталей и металлических, ну это сто процентов. И непонятно нахрен по какой причине так происходит. Ну, ну разные материалы, это понятно. Разный материал. На металле, блять, по одному, на пластике по другому. И скажи, какое усилие должно быть на пластике и на металле или какая применяя, особенность давай скажу так применяя одно и то же усилие на металле и на пластике пластик выполировывается лучше на, на пластике получше да это сто процентов давить так же как и на металл кругом да но пластик перегревается быстрее Ну, хотя мы этой машинкой полируем у нас ни хрена не перегревается а если роторное делает то конечно перегревается пластик быстрее намного то есть давить сильно не надо, слегка и чувствовать, вот да, момент? Ну, это приходит, братан, это приходит со временем, понимаешь? Ну, а так лучше слегка, естественно. В ну, режиме лайт, за... правильно? В режиме лайт тогда ни хрена не отполируется. А вообще да. обращаться лучше э, к специалистам, да, людям, да, да, которые да, занимаются да, этим да, уже да. давно. Если ты хочешь научиться полировать, но ты должен быть готовым к тому, что ты изгандонишь пару машин. Окей. Okay. Или пару ну, деталей. Там, слушай, не это знаю. откровенно жестко, но правда. Это, это правда, жесткая правда, но тем не менее. Ты же знаешь, как, пока на свои грабли не наступишь, блядь, по-другому ну, не никак. С ютуба хуй научишься. Это точно. Но в любом случае, видосик. Не, есть какие-то советы. Интереса. Есть моменты вот ребра, которые. Это все надо. Ну это надо читать, вникать, блин, слушать наш канал, вот, Жекин. Обращайтесь к нему лично. Он вам все покажет. Ребро, при полировке особенно на заводском лаке надо очень деликатно иначе это первые моменты вот торцы, ручки, ребра все вот эти детали, которые есть с углами очень-очень аккуратно иначе это первая часть, которая может быть блин протертой да, базара нет, может быть есть какие-то моменты, но тем не менее Жека. Не, разница большая Ну Разница ебанутая Да, есть какие-то еще остатки царапин Но уже не будет так, как будто Брата, бы с салона вышла. Она никогда так не будет Даже если ее замыть Ты не сделаешь так, как будет с салона Вы вот только усугубил лак Так, смотри, я тебе объясняю, почему Фикус вот такой вот полировки и керамики Ты сейчас сохранишь то, что имеется Так? Угу. Вот, какой у тебя ЛКП есть Такое оно и остается то есть мы полиролью никакой слой практически не убираем. Крышу отполировали двумя пастами. Результат налицо совсем другой вид. Ну С капотом у нас немножко есть печалька. За 9 лет у нас корябаный весь, блин. Ну, в таких жестких очень царапаках. И я понимаю, что ну, та машинка нас немножко не спасет. Поэтому будем применять ротор, но с меховым кругом для первого раза. Потому что как бы. Как говорится, капот это лицо автомобиля, поэтому он должен быть у нас идеальный. А достичь такого результата без замывки можно только ну, применив самый грубый способ. Скажи алгоритм действия. Братан, берем грубую пасту, меховый круг. Сейчас максимально уберем вот эти вот затертости. Цер... Он исцарапанный весь жестко. Нахрен. Ну а потом будем доводить его блин, механическим воздействием до идеального состояния. ну неплохо получилось практически убрали ничего не убрали короче немножечко осталось да оно и останется оно блять собрало лак так ну, что совет когда птичка срет обязательно сразу. надо сразу помывать на да иначе вот так вот машина постоит с этим говно а потом она в, в будет, пиздах. разъедает лак вот чуть ли не до краски и потом будет проблема которую решает только покраска Поэтому, если не хотите красить автомобиль, мойте сразу после птицы. Второй пастой прошлись, капот стал еще блестящий, меньше царапин. И сейчас конечной, завершающей пастой, третьей. Как она называется, Юрик? Финишка. Финишка, да. Анти а чем антиголограмма? А чем она отличается Правильно. от первых двух? Не меньше, блин, абразива, она вообще как молочко. Третий раз прошлись, третий финишной пастой, теперь вытираем и смотрим какой результат, полировочка капота завершилась, переходим к фаре, так как здесь была бронировочная пленочка, здесь лекала, остальная часть фары матовая и мы будем убирать как раз -то вот, вот это вот, вот матовая и желтизну, которая образовалась за 9 лет эксплуатации. Фару отполировали, внешний вид значительно улучшился, практически как новая. Мы видим скол, пленочка на себя взяла, если бы не пленочка, скол бы был виден на фаре. Не факт, чтобы мы ее отполировали, так как он глубокий и видно, что прорезал пленку. Переходим к заднему правому крылу, растираем полируль. Поехали. И поехали. Тачка отполирована, сразу 1100 километров скинуто, помолодела, освежела. Let's go. Я oh, like oh, like полировочку закончили, реально тачка стала значительно свежее и смотрится как будто бы у неё пробег там не 200 тысяч, а 100 тысяч. Скажи, чисто от тебя вот совет, как бы человек, который занимается вот полировками и покрасками деталей, как часто стоит вообще полировать и э, вообще стоит ли э, покрывать керамику, Это есть в этом смысл или нет? Смотри, Жень, ну в любом раскладе э, полировка дала свои результаты, ты это видишь прекрасно. У нас была жесткая полировка, то есть три этапа, тремя пастами и такую полировку, ну, даже не только на Toyota, а вообще на любую машину стоит ну, не больше раза в год делать, а то и того не стоит. Просто надо каждое буквально полгода не жалеть там денег на воск или на ту же керамику, которую мы покрывали. Понимаешь? И каждый там, допустим... Ну, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие Да, дольше. ты просто должен, блин, ну, либо восковать ее твердым воском, либо... Я такой вот керамикой натирать, это да, она у тебя будет постоянно. Я последний, раз тачку, я последний раз тачку полировал 7 лет назад. То есть она серьезно так покосалась. Но вот сейчас вот отполировали, но лакокрасочное покрытие еще с таким ресурсом, да, на полировку? Да, братан, у тебя оно и будет с таким ресурсом. Ресурс лакокрасочного покрытия нарушится только в том случае, если ты будешь применять наждачку. Понимаешь? Mm, Пока ну, пока есть заводская шегрения, тем более у тебя машина не крашеная Оно сохранится очень долго и долго А если за ним ухаживать, то такая машина будет, ну, ходить и ходить То есть, вот, вот такой метод полировки, который вот мы делали Стоит проводить не чаще, чем раз в год да, да, А да, и раз, да. раз в два года будет самое оно да, как бы. ну, Будет в самый раз, тем, ну, самый если раз. она не сильно зашорхана, не зашорхана ну, Во-первых, это не дешевое удовольствие ну, да, У понятно. нас это стоит там, 300 баксов по-разному То есть плюс-минус 300 баксов это средняя цена да. понятно. Ну, Жень, короче, я рекомендую так Что если у тебя есть автомобиль черного цвета его надо загнать эту а полировку отполировать вот так как мы это сделали. а потом просто реально блин в течение года ухаживать за ним не мыть на мойках самообслуживания где щелочь с большой концентрацией, ну, да? либо на щетках, ни в коем случае ее нельзя на щетке загонять и, и натирать воском или же натирать использовать воском, керамику по использовать возможности, керамику даже вот эту, что мы брали, не совсем дорогую, но тем не менее она эффект свой дает и, ну все раз, спасибо, с нами был Юрик на сервисе ЮРСИ, пока, пока.